Не говорите мне прощай, Я помню, как мы повстречались, Я целый день провел в печали, И вечер предвещал доску. Не говорите мне, прощай. Я помню, как нашел случайно глаза, которые печально искали лето на снегу. Не говорите мне, прощай. Не говорите. Глаза еще раз откровенно посмотри. Загрите сердце мне прошу об трудный час, Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске, Я замок свой построил на виске. Мне говорите, мне прощай. Я не хочу расстаться с вами, Я не хочу играть словами, И вы поверите мне сейчас. Не говорите мне, прощай, скажите только что согласны. Сказать одно лишь слово ⁇ здравствуй, ведь это мой последний шанс. Не говорите мне, прощай, не говорите. Поздно еще раз откровенно посмотри. Нагрейте сердце, мне прошу вас, трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске, Я замок свой построил на песке. Не говорите мне прощай. Я это слово ненавижу, Я вас нисколько не обижу, Руки коснувшись, невзначай. Не говорите мне, прощай, не верю я, что вы бездушны, мне ничего от вас не нужно, не говорите мне, прощай, не говорите мне прощай, не говорите, мне прощай". Не говорите. глаза еще раз откровенно посмотрите, согрейтесь.